Привет, дорогой друг. Ты смотришь дневник дня первокурсника. Сегодня последний день фестиваля. Сегодня выступает Институт геологии и нефтегазовой технологии, Институт фундаментальной медицины и биологии. Сегодня, как обычно, я ваш ведущий Роман Поленков, И сегодня мы, как обычно, узнаем много всего интересного, увлекательного и, можно сказать, веселого, можно технического, гуманитарного. Я не знаю, в какой направленности они будут сегодня выступать. Сегодня они будут завершать. На какой ноте они завершат, это мы узнаем уже в конце программы. Так что смотри программу до конца. Но мы начинаем. Поехали. Последний день фестиваля всегда грустно. Сегодня, как я уже сказал, Ранее выступают геологи и биологи. Сейчас идем сразу к выступающим и узнаем, каково это закрывать фестиваль. Что представляете сегодня? А, конкурсную программу. Она будет очень да? ну, крутой. Чем э, ваш номер такой? Обо всем и не о чем одновременно. И много юмора. Да. Какого? Специфического. Космического. Космического. Космического. Космического. Пример? Колобок а, повесился. Специфично. Очень необычно. Хорошо. Остальные дни первокурсника видели? Ну, не все, но на репетиции, не на все получилось, выходили. Было ли желание с что-нибудь? Нет. Если подумать, из этого концерта состоит... Нет, шутка, ни одного не надо. Так как сегодня геофакт, по-любому будет их всеми известная группа поддержки. Зайдя в большой зал, их было нетрудно найти. Пойдем пообщаемся. Будет грехом, если найти во время выступления Института геологии и нефтегазовых технологий. Заводил самые известные фан-группы, фан-поддержки этого института. Азат, Азат, тебе привет. Давненько не видели, еще со студвесны. весны. как дела, что нового вас? Ну, во-первых, в этом году... Как вы видите, без футболок мы в более красавчик. таком официальном стиле, белый верх, черный низ, и Итак, немного структура поменялась в нашей подготовке, поменять. немного новых фишек, и, ну, сами все видите, в общем, есть? Новых кричалок нет, наоборот, мы сократили количество кричалок, но сделали это более качественно. Хорошо, а вы так э, в таком виде сегодня... Потому что конва как у вас э, так будет выглядеть на сцене? Имеешь в виду, связано с выступающим да, связан на сцене? Нет, это никак не связано с выступающим на сцене, просто у нас вот общее решение такое было в этом году, появиться именно вот в таком виде. Хорошо, много ли новых, новых ребят пришло к вам в фан-клуб? Да, именно первокурсники, которые поступили в этом году, проявили желание, и, наверное, примерно половина нашего фан-сектора это первокурсники составляют. Ну что, предлагаю их протестить, Посмотри, как они в действии. Да, Сейчас, Сейчас мы протестим этих самых первошей, ребят. Так, ну не нормально. Возьмите, пожалуйста, все свои руки телефон. Нормально, сегодня даже с первого раза смогли. Я помню просто, как вы листки доставали. Так, первая качалка, ребят. Сейчас, подожди. Ну что ж, молодцы. Надеюсь, сегодня вы заведете зал по полной. И хоть сегодня последний день фестиваля, но он заполнится по полной программе. Большое тебе спасибо, большое спасибо твоей группе поддержки. Ну что ж, мы начинаем смотреть сам день первокурсника. Концерт стартовал и первая мысль О да, пила, да ладно, неужели Решили хотя бы раз устроить настоящий хоррор На сцене Уникса, прям как в фильме Увы, было не так А был день рождения у всеми известной куклы Билли Получилось лайтовенько, но не так, как ждали Но все равно мощные номера были Ты знаешь, кто я такой? Парень в крутом костюме Кто ты без него? Я так рад, я так рад, человек, Я понимаю, когда делают косплей Джокера и Харли Квинн, но вот закос под Пен Пен Apple, Apple Пен стал огромным светлым пятном в мире косплеев на фестивале. слой, Слой В перерыве вновь отправляемся в гримерки и общаемся уже с последним институтом на данном фестивале. Что они ответили, смотри сейчас. Что ждёшь от сегодняшнего концерта? Какие ощущения у тебя? А! там водят, как у нас а, сюрприз. Хорошо, а не тяжело ли было тебе перестраиваться на концерты, где большая часть публики руссказычная? Ну, тяжело было, но как много мы практиковали, много раз и все обнечивалось. А, а, а. Следом вышли биологи, красивая конва, красивые девушки. Но где же шкаф? Где тот парниша с разукрашенными волосами, который оттуда выпрыгивал как черт. Жаль, но этого тоже не хватило. <связывая> в целом концерты прошли на уровне музыка, песни, танцы, сегодня еще и буфанада. Смотрите, в общем, что там было. <плодисменты> Посмотрите, что я сделал Ну, теперь уже точно все. Большое всем спасибо за внимание. Для вас весь этот фестиваль работала съемочная группа телеканала Универс Матри. Надеюсь, вам большинство концертов понравилось. Мне сегодня тоже концерт понравился. Геологи удивили. Их программа намного сильнее отличается от чем они показывали раньше. Биологи, как обычно, на уровне. Большое всем спасибо. Смотрите наши выпуски на нашем телеканале, а также в группе ВКонтакте. Ссылку ты видишь сейчас на экране. На этом все. Для, для вас этот выпуск вел Роман Полинсков. Увидимся уже на гала-концерте Дня первокурсника 2016.